Убили еще одного. Это я хило убью. Отлично, лутай, лутай, лутай. Лутать всех лутать. Фуебать, Какую я лутачку, вас? парни, завалили? Забейте. Тебя, да, покачать. Ну ч, куда бежим? Стой, РТС, стой, держи. Это тебе подарок. Да стой. Это чисто, так, на память тебе, обо мне. Блин, вообще ты зря, наверное, мальчик чародея взял. Надо нет, вообще мальчик клирик какой взять не зря пуджить будет на память если в нее будут бить создатель видел то... так я и прочитал если ты создателем не был, я бы ее не взял да. так че куда бежим нам привязку менять придется да, да, да, да, да все мы через черный пойдем нет, нет ты, ты чё? че через... а ну все с... то побежали Энг... Эн... так а с че убегаем мы до конца деремся ну, ты убегай. <свят> До Талава. Я не успел убежать. <свят> я вообще на, на сапогах рыцаревы о чем Чисто знаешь такой этот... Э, как он, будет? ХГшный билд. Ща <свят> <свят> <свят> <Сейчас свят> я через... блин... Через две минуты подойду, окей? Ну, я пока... пока в сторону разгоняем. Давай, только не сдохните пока меня. Ну это не тебе ну, решать. <свот> я имею в виду не деревья. О, контакт, пока... контакт, два человека. Так, сзади. За мной бегут. Ну ч ⁇ мне заходить, пока кто, я не кто, дошел? Кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто. Нам заходить, пока я не дошел? как череп. Спешл с один кровик. Кровик спешился я... Ждите, ща я зайду. А, я скивы не расставил. <свот> скивы. <свот> У нас еще Холик идет. А где? Пингодите, где кто идет? Я его ебу пока. Выбите. Он Ацку приебал. Че, мне руты поставить? Давай, давай, Что? холик, холик, холик, тебя ждем. Спешивайся. Две минуты, ты. две минуты, Ф две минуты, холик. А, а это курсак взять на Димониках. Их трое. И их вообще огромная пачка, ребята. Это не, Это они не вместе. Они не вместе, да. Че, ловим гангеров? Давайте, давайте, давайте. Я не хочу. Давайте, давайте, давайте, парни, давайте, надо. Минута 30. Мне подхилить надо. А там минута 30. Нормально, нормально, мы пока выигрываем. Я спуржил, уплач. Меня этот ловит сейчас. Он убежит. Надо, парни... Надо их поймать, они сейчас убегут. Я засовывался, я засовывался, Они с тобой бегут, меня... они с тобой бегут? Да, одного убил. Второго я, наверное, все-таки не догоню. Догонишь, него... Он ботинки просрал, он ботинки просрал, догонишь. Это шест, он сейчас в портал зайдет, да, он сел на А, он на сел. Да, я его не догоню. Чё? С меня, че там, трешного он А, да, иди лутай, лутай, лутай, друга нас своего быстрее. Да у нас хил, потому что там КД, ребята, я поэтому сказал, но ну, лучше пока не драться. На а -а -а -а. мне вот этот кровик, они сейчас скорее всего драться с нами будут. Со вкусом у тебя все трэшнулось. Чер чер чер через вдох у тебя почти все трэшнулось, почти все. Хил, хил, сколько, сколько, сколько еще? 5 секунд, 5 секунд. Все, спешимся драться, спешимся драться, спешимся драться с ними. Серьезно, все трэшнулось? А, Рабаль колпак. Постой, а, они выжить. не сходи пока. Ну окей, почему они не дерутся, почему они убежали? Они же так хотели что? с нами драться. Ай. Не повезло по. Ну я спешу здесь специально. Вынесешь лут сейчас на портал? Ой, ну выйдешь с портала? Я сейчас подойду. Ретес. Зачем? Ну ты залутал меня. И чё? Мой Заходи, и Заходи в портал, я тебе дам. Да мне починить надо, ты видел сколько там процентов? Да какая разница, заходи все равно. Какая разница, заходи ты ж падать не собираешься больше. Конечно. Давай раз. Иду там еще дальше. Жаркое. А, это твое. Блин, череп трофей не взял. Ладно. <свят> <свят> ты, ты, ты реально будешь этой, без правой руки? Да нет, пойду с Ну пойдемте, пока на зеленый, пойдемте, пойдемте, пускай он пока сгоняем. Так они вышли с зеленого. С какого на... зеленого? Нары Ты из сольника? Они из сольника? Нет, не из сольника. Не, они с, Нары, шесть... с вышли Смотрите, шест с ростом вышли с сольника, а те два типа, они просто где-то бегали. Ну что, пойдем с той стороны посмотрим. О, вот он, шесть. Зазонился к вам, зазонился шесть. Давайте здесь спешимся встанем, подождем Ой, изрет я в шестом загрел. Такая четвертая. Какая разница? Смотрите, какой касс происходит. Да уж. На у нас Полик, у которого да, у нас есть холик, который сейчас упадет с мобов. Ты ж арбали, можешь носить холик? Да. Ну все шикарно. Мало ли. Придется поменяться. А какие те6 арбалеты доступны? Алло. Алло, А, да, у меня фул, у меня фул выкачет. А, ну все, ну возьми, наверное, лучше арбалеты. Сколько на хили побегает? Да пока Филик. что нормально. Пускай, пускай. Ну, давайте тогда пока так. Боже, я три раза в крови касалом попал. <свист> да? Ну типа я зельками защищался. <свист> О фиолетовый. А, <свист> Ой, мне тоже что-то косил. А, и с сундука дроп мы тоже, да, на всех делим? Да. О, чип, и два тип 2... <свят> типа выходят, в боевой топор. 3. А, три. Ну, ну ч, давайте с ними зарубимся, будут они драться. О, крови куда-то. О, их вообще тап. Это, ч... 20... это Ну ч, они будут кровь. драться? <свят> не бей, не бей его. Ой, их четверо, их Если у них есть скиллы, то опасно. А, они что, драться, типа не будут? Не, не бей, не бей, не бей, не бей его, не бей. А кто у них хил то есть? Нет. Коса вы что чтоки мы косу? успеем как думаете? Она с ними? Чё, давайте попробуем. Есть у кого яд? Игрок. у меня. У меня одет. Надет. У него еще секунд десять будут. Пять. Э, 5... У него десять секунд ровно. Девять. Восемь, семь, шесть, пять. Пять секунд. ты относишься к кровопуску? Ну в команде положительно. Залить, залить, залить, там тип вышел, без бабла. Давайте, давайте вот этого типа, вот этого. Есть контакт. Реально? Мы на зеленке? Да, мы там с мамами прикалывались. Он убежал? Ну что, там нет никого или есть кто-то? Это... Most лук. 1027 IP 1027 Да, 1027. Попробуйте IP заспешить и... его или забайтишь. А, у него восьмая сумочка, слушайте, у него восьмая сумочка, и он на лень. А. На мне. Где пингуй? На П. Кнопка Z, Z, русская Z, просто тырка ее, если ты на нем. А вот он слева, видите, на карте. Да, да, ага. да, во, правильно. На нас можете. Спешишь, спешишь, спешишь. А кто спереди меня бежит? Я, я, я, я спешился. Не, не успели. Успел. Хорош. Да, ты его заспешил. Я знаю. А чё, решил вздохнуть, типа, выйти? ой, -ой. Пуджа! Да сейчас пуржу, погоди. Да чё пуржу, тёп, не убежит? Передогоняй. Гоню. Лови, кухан. Не хочет. Все. Он по-моему вздох. Сто тысяч сумка твоя трашлась, лутай. Бой же. Псина! Отвали. Типа фармили что ли? Или еще? Кто? Челик, ну вот так. Пинк. На мне прям. Друид, друид. Спешл. Их двое, двое, двое. Кровик. Они дерутся. Еще один прибежал. Ну это... Давай, не... давай, деремся. Отлично, отлично, еще и могу. Их много. Давайте, давайте, парню. Мабах, мабах. Мабах, мабах, мабах. нас мабах, мабах, Пол фокус на Фолика. Давайте, давайте. Всё, Убили. Блин. На троих. ХП не просаживайся. Блин. Блядь. И я тоже минус. Парни, Зарежьте. возможно... Дорезал. Отлично. Все, да? Дорезали? Там чел убегают? Если он... Я бегу за кров кровопуском, но я, наверное, его парни не догоню все-таки, слышите? Да похер, Отставь его. залутывай. За лутайте, лутайте, лутайте, не парни, лутовый. лутайте. А у меня тут могу я не могу лутать. Он сел на коня, забей. Нет, пластич не выжил. И все, остальное все выжило. Если ты, Олень, комплек комплек был? Если вызов, ты комплектации был? полный, то... У нас никто на знает. Я, я на быстрокохте пересел, который да там вообще был в другой хером антик. Ну, по-моему, у меня дохерал. Короче. А есть что-нибудь на кровопуск? Ой, на мне смол скилл пачка. Меня сейчас ебать будут. Так, а я закупился ее. Топор в следующей жизни, в следующей жизни. Меня не смогли спешить. троем А чё, мне в ту же локу возвращаться, я не пойму? Или в люм ТПЦ? Уйдите отсюда! Уйди, РТС, уйди! Там смол скилл, уйди! А там сильные типы? Да, очень. Там мгновенная смерть. Просто за две секунды. О боже. А каждым... Сколько у меня сет, кстати, стоит? Не знаю. Так, РТС, найди сюда. Слушай, тебя выжила. лям 200. Так, вот это, да, у тебя было? Че ещ е... ⁇ Уйдите отсюда. Уйдите, это уйди. Там с малским уйди. А там сильные типы? Да, очень. Там мгновенная смерть. Просто задизай. Ну, блин, культистка там... Ша... Курт какая-то, тебе... Блин, да там... Фулл-дамач. Нормально пойдет. Ну, ладно. Там... Другие... Не, не, не, не, типа... Ну, фул ткань опять, я не знаю. Ну, Блин. Это... О, контакт. Really? Да. Выйди, выйди, один, выйди, один, выйди, один, выйди. Не, не, не, не холик, не холик, не холик. Он, он бежит. А, на... всё, он бежит вперед. Слушай, чек нет, шест с инвизом, это плохо. А вы в, в дальний okay. Слушай, вы в дальний сольник зашли на В? Мы его сейчас убьем. Да, он, да, он он самый да. Самый дальний. Самый дальний. Он бежит вперед. А у него солдатки? А, у него солдатки, да. Ммм. Mm. Я его почти догнал. А, а он, он уйдет сейчас? Уйдет сейчас? Их два, два, два, два, три, три, три, три. Их трое. Три. Давай назад, поворачивай. Холик и Кровик. Холика резать надо. Я, а я, где, у я где у нас Холик? Где у нас Холик? Долго у нас Холик. Я далеко. Это ты дал куртку? Не спорж его. Убил. Заходите. 50 тысяч него лутал. Да, я бегу, бегу за Бегите ним. Бегите за нижним. Бегу за ним. Дал тычку. 40 продлевал. тысяч с с него. Ничего Но продлевал. это full бомжа, парни. Ладно, ничего. Я продлеваю челику. Да я к тебе бегу. Я щас скоро. Заходите Да не, может не заходить, я щас... А, ну... Аккуратненько. Он вышел, он вышел. Или он в инвиз ушел? Он он в, инвиз? в инвиз, в ушел скорее всего, если это Кровик, в инвиз ушел парни, если это Кровик... На улице ушел. никого, я жду на входе. Если Кровик, бой, ушел в инвиз. Вышел. Бой это бой это Он вышел. Он, он в бабле? Да. Ну все, не бейте, заходите к нам по МП фармить сольню. Фуки, парники 4-0. Хорош, да, В инвиз ушел. Еще в инвиз один ушел, попал по нему! Убить, убить, убить, порежь, Ешка. Он еще в один а месяц. Давай. У нас там чел стоит. Дайте, парни. Да, он. все, он сдох. А почти ашнулся, блин. тысячи парня утаем. Давайте выйдем с сольника. Он то 4 он бессмысленный. Да, Можем сейчас кого-нибудь из них? Да. Их да. очень много, парни. Убить, убить Ковика! Убили! Парни, надо вообще по хилу работать. Хила, бейте все. Ешь куда у кого-то? Убили еще одного! Это я хила, умью. Я поймаю, я поймаю, я поймаю курсу, поймаю курсу! Она сдохла вообще. Все, отлично. Лутай, лутай, лутай. Лутать всех лутать. Фу, ебать, Какую я мы пачку, парни свалили, забейте. Ебать, Колик я выжил, я все сдохли из них. Мы я всех выжил. прям убили. Один, по-моему, у них чел выжил, парни. Привет, Один, квест. вот туда. Так. Спасибо за просмотр. Заходите на стримы, подписывайтесь на канал.